Всем привет, ребят! С я, Азарика Найс, и это очередное видео по... Очередное? Новое видео по бесконечному лету. Да, и, кстати, я очень сильно извиняюсь за то, что предыдущие два видео были вообще с разницей от прошлых два видео э, вышли с, э, от, при... с, от предыдущих э, с разницей почти в неделю, то есть с разницей на самом деле шесть дней, а просто начн. Призится э, новый учебный год и надо к ним готовиться. А соответственно и, соответственно, у нас съемка видео остается меньше времени, тем более еще когда хочется сделать кучу всяких дел пока лето не кончилось. И пока есть время, я сегодня вечером. Для меня сегодня вечером, для вас вы не знаете, узнаете, когда это будет. Хотя я так полагаю, что на следующий день все-таки это уже То есть сейчас 28 августа. И я постараюсь выложить несколько. снять несколько видео, чтобы закрыть все пробелы, которые мы сделали, которые я сделала. А в прошлой серии а, «Бесконечного лета» у нас закончился первый день, мы по поужинали в Соловке, потому что нам а, наш ужин испортила Ульяна. Давайте же узнаем, что будет в этой серии. День два. У меня с ней все сон. Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме, а вокруг пустота. Но не только вокруг. Я единственное существовала в Вселенной. Как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом. И вот что-то должно было произойти. Вдруг я начал слышать голос. Слов не разобрать, но он показался мне знакомым. Голос что-то нежно нашеп... нашептывал, как будто убаюкивая. Опять какие-то странные мысли у Сережи, да? Я уже не помню просто. И тут я понял. Это был голос той незнакомки из автобуса. Той девушки из сна. Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся. Слава Богу, на этот раз нам не придется очень много читать именно из сна. А то, честно, вот эти вот догадки насчет незнакомки меня еще в первой серии, так сказать, замучили. Яркие лучи солнца били в глаза. А, ну да, мы остались в домике вожатый. Время приближалось к полудню. него потянувшись земнов, землю, я начал вспоминать вчерашний день. Несколько секунд все его события принеслись перед глазами, автобус, лаги, местные обитатели. Но ведь все-таки, но ведь все не так, неправильно. Подожди, но ведь все не так, неправильно. Не эта ситуация, не мое положение, они неправильные априори. Так это? А мое отношение к ним, они неправильно априори мое отношение к ним, не мое положение моё Не понимаю вообще счастливый, понял. Ладно. Я тебе вчера запросто заснул здесь, а до этого милого беседовал с местными пионерами, даже умудрялся шутить. Но как можно себя так вести в подобной ситуации? Я же должен бояться шарах от каждого шара избегать любого контакта с потенциально враждеб... враждебными существами. Ну, если кого и можно назвать враждебными существами, то это забыл вот этот рыжий волосы, который у нас с завязанной пионерской кофтой ходил и возможно Лена но Лена нам скорее как не враждебная а просто вредная хотя Знаю, какие достижения можно получить в Стиме за эту игру. Да, я спалила себе все концовки. Я знаю все, все возможные концовки. Ну, ладно. Короче, забьем. Все события прошедшего дня солнце называла клопом похмельной дымкой. Это очень похоже на утро после хорошей пьянки. Вчерашние, естественно, не в высшей степени. Нормальное поведение утром становится кошмаром, Теск на из иллюстрации божественной комедии. Да, все именно так. Однако, прошло уже не вернуть. Хотя, возможно, оценив обстановку, я действовал по ситуации. Я гляделся по сторонам, пытался понять, не забрасывали ли меня куда-нибудь еще. Но Анатолий Миколе не выглядел так же, как и вчера. Все было как будто на своих местах, разве что на спинке кровати висела пионерская форма. Я с недоверием покрутила в руках, примерил и оделся. Все равно лучше, чем ходить в зимней одежде. Ну... Но... Само собой. Я дочь по не понимаю, почему у него осталась зимняя одежда. Смотреть бы я теперь на себя, наверняка выгляжу как клоун. Для этого нужно зеркало. Хотя бы самое маленькое. А... Это не считается на зеркало. А, подожди, вот оно. Наверное, шкафа. Кстати, в нем поделились э -э, прорисовать детали, то есть вот это вот и вот это совершенно разные вещи. Нашелся Семён на дверце шкафа. Да ладно, блин, Семён. А Семён, извините, давно не играл. Твою... я взглянул на новоспеченного пионера и я аж отпрыгнул в сторону к неожиданности. На расстоянии зеркала стоял какой-то подросток, Похоже на меня, но не я. Куда пропали недельные либриты, смешки, бандозами, сутусть и смертельно уставшее выражение лица. Похоже, меня не закинули за твое ремень, ремень, а просто поменялись с кем-то телами. Действительно просто? Такое же не каждому... Не... Такое же... На каждом шагу встречается. Я предъявляю к знакомству, понимая, что только когда понял, что это я сам. Только образца конца школы. Только а в конце школы, начало института. Ладно, хотя бы так. Да уж, человек в стрессовой ситуации слона не приметил. А вот вожатая обратила внимание, вчера ночью э, меня отчитала за неподобающее обращение к ней. Чёрту. Вряд ли мой внешний вид влияет на что-то еще. И все же часам завтрак уже давно позади. Ну ладно, попробую ещё же в столовой что-нибудь найти вчера со славой и со славой получилось ну -ну. от этих воспоминаний я невольно улыбнулся на улице ярко светил солнце, до легкий ветерок ё-моё <coughs> прекрасный летний день, еба какой прекрасный у меня знаете, так, вот такого не встретишь Хотя. Не, подождите, все ли это было холодными? Так под конец лета решила лето вернуться. Прийти. Я уже несколько лет не чувствовала себя по утрам так хорошо. Ни хрена не поняла, что я сейчас сделала. Ну, я странный человек, что поделать? Все проблемы на секунду улетели куда-то декор, створились в редких цветах первого снега облаках. Вдруг передо мной, словно из ниоткуда, появилась Ольга Дмитриевна. Как обычно, самый хороший момент нарушает кто-то тебе. Короче, кто-то, кто тебе может указать Ау, шляпка! Я шляпка заметила. Доброе утро, Семен. Доброе. Я улыбнусь и пытаюсь всем своим видам показать, что, несмотря на ни на что, утро мое действительно было добрым. Только вчера приехала, так что будить я тебя не стала. Но завтрак-то... Хотя ладно, вот, держи. Она потянула мне бумажный сверток. Припомасленным по масляным пятнам, вот здесь, скорее всего, бутерброды. Ой, спасибо. А теперь Маша умываться. Я уже собиралась уходить. Сейчас, подожди. Она поднялась домой, да? Ольга Дмитриевна забежала в домик, когда оттуда, с мне небольшой пакетик. Внутри оказалась на щетке мыла небольшое полотенце, что-то еще я у особо не сматривался. Пинет должен быть всегда и чист и опрятен. Да я тебе галстук правильно завяжу на первый раз, а то он болтается. Потом научишься, сам будешь. А может не надо? Я сейчас умываться иду. Ну да, вдруг зацеплюсь за кран и удавлюсь. Ладно, тогда потом. И не забудь про линейку. Карандаши, ручки, линейки. Такие вещи не забывается. Мышка. Какую линейку? В смысле, какую линейку? Ебать! Сегодня же понедельник. Странно, по моим почетам, в воскресенье. Впрочем, смена недели... недели, это еще не самое страшное. Обычно у нас в рано утром, до завтрака. Но сегодня понедельник, поэтому на будет 12 часов. Не опаздывай. Хорошо, а где? На площади, где же еще? Спорить было бессмысленно. Я выбрался в сторону помывочной. Не было а красиво как Отдельным отдельном душе туалет не приходилось, На при этого выкида же социализм социализма, перчатывают черепашки с панцирем жести, множество ног, кранов и кафельным девушкам мне стало несколько не по себе. Не знаю, как по-моему, сейчас это выглядит просто шикарно. Чего ему не нравится? Я не был брызглым брез... человеком, но тем не менее стоя, стоя тут и понял, что все же есть какой-то минимальный уровень привычного комфорта, без которого жить мне довольно проблематично. Вот здесь как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда казались совершенно обычными и естественными. Понимаешь, что на самом деле они были незаменимы. А, -а, -а, -а да, черт с ними. Убирать все равно есть Вода а оказалась просто литьевой. Да ладно. А какая еще может быть вода? Типа, насколько я знаю, в таких кранов всегда, я не знаю, нет. Типа там же нет этого обогревателя. Карающая штука, которая... я забыла, как называется. А я когда-то знала? Да, я когда-то знала. Бачок, короче, с горячей водой, Короче, так сказать. Если помыть руки не составило особого труда, то вот умыться или прополоскать рот, ей уже большая проблема. Пакетики, которые мне давала Годмитрию, не нашлось зубной пасты. Нормально. И с нормально. Как дела? Если меня Ну да, конечно, слышу все. Можно, конечно, было почистить зубы так, но в полотенце была завернута какая-то кругленькая коробочка. Зубной порошок. Прилесно. Плюс один за то, что я где-то в прошлом. Мы я довольно быстро, в том числе и из-за ледяной воды. А, Кто-то быстро шел, даже бежал в мою сторону. Я обернулся. Славе! Придумаю, ставлю Славу в спортивном костюме. Похоже, эта девочка будет, хоро... выгля... будет хорошо выглядеть абсолютно во всем в пионерской форме, в купальнике наверное, даже в космическом скафандре. Физоскульт, привет! Охай. Охай, то есть бобры. Доброе утро. Вот. <толкнувшись> Преста мне удалось выбрать не сразу. Почему на завтрак не пришел? Распал. Я сказала вот так, словно гордился своим достижением. А. Распал! меня Ольга Дмитриевна бутерброда принесла. А, ну отлично тогда, не забудь про линейку. Да, конечно. Забудешь тут. Ладно, я побежала, не скучай. Я помахала мне на прощание и скрылась за поворотом тропинки. Судя по всему, линейка начнется через пару минут. Стоило быстренько забежать домой, закинуть пакетик с умывальниками, принадлежности, вместе с и только уже потом идти на площадь. Очень я распахнула дверь домика вожатой и вбежала внутрь, так, как будто запрыгивать в последний вакон уходящего поезда. Но, кажется, это было не лучшим решением. Посреди комнаты стояла Ольга Дмитриевна и переодевалась. Я достала, как вкопанно, стараясь даже не дышать. Наконец, вожатый заметил меня. Симеон, а тут же отвернулся. Сучаться надо, теперь вон! Да, неудобно получилось. Хотя зрелище мне пришлось понравилось. Через минуту вышла Илья Дмитриевна. Вот, держи. Теперь это и твой дом тоже. Она протянула мне ключ. Я положила его в карман. Дом. Конечно, если опустить фантазмакаричность предстоящего, этот лагерь был далеко не самым плохим местом на земле. Назвать его домом... Всего за день здесь. Вряд ли я смогу это сделать даже спустя год. Ладно, пойдем, опаздываем. А как же бутерброды? По дороге съешь. Мы шли вдоль домиков пионеров, я питал бутерброд с колбасой, а у Дмитрия безумно. Ву-ву-ву, как трансформатор. Но мне не волновало ничего, кроме еды. Понял? А? Ты не слушаешь? Простите. Сегодня начинается твоя новая пионерская жизнь. Я должен приложить все усилия, чтобы она стала счастливой. А, да, конечно. Я серьезно. У пионера много обязанностей, и на него возложена большая ответственность, учиться в общественной работе, помогать младшему, учиться, учиться и еще раз учиться. А что не такое лицо, мне интересно? Мы все тут, как одна большая семья. И тебе предстоит часть... стать ее частью. Да, частью. Я готов даже списаться под что лишь бы не слушать этот бред. Надеюсь, по окончании смены у тебя останется самое лучшее воспоминание о нашем лагере. Ну, не знаю, не знаю. Воспоминания на всю жизнь. А когда смена заканчивается? Что-то постоянно всякие глупости спрашиваешь. Похоже, ответов от нее мне не добиться. А жаль. Этот мир кажется дружелюбным, но вот представить... представиться он так и не соизволил. Возможно, сейчас я отношусь к этому несколько спокойнее, чем вчера. Да. Как будто у нас с ним не согласно перемирия. Он не трогает меня, но мне запрещено задавать какие-либо вопросы. Конечно, ситуация не из приятных, но что мне остается? Да ничего тебе, парень, не остается. Плохой мир лучше лучший добрый ссоры. Самое главное для тебя использовать все время, которое ты придешь здесь с пользой. Здесь с пользой. Я постараюсь. Честно говоря, этот договор меня сильно томил. Вы знаете, хотя бы где это здесь находится? Но... Мы пришли на площадь. Пионер уже выставил шейленку. А что, еще не все пришли? Ну, да, вроде все. Накинул взглядом своего браву пени... пенет... пионер Пене... пи... Пионер-отряд. Пионер-отряд. Пионер-отряд. пионер Пионер-отряд. Пионер-отряд. Ладно, не становись странным. Почему тогда она мне сказала, что больше спаль спальных мест нет? Пока вожатая рассказывала о плане мероприятий недели, я осматривала присутствующих. Вожатая, вот эта вот задирка. Ульяна, а, не помню, Лена, Славя... Электроник, короче. Он, еще же это должна быть. Мики, по-моему. Еще кто-то. Там еще было в самом первой серии девчонка. Про человек от меня оставил электроник. Чуть дальше Лена Слава. в самом конце Уленка и Алиса. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования, я оставилась на память. Генда. Не дала вспомнить ни нового революционера с похожей фамилией. «Да, и поза мне какая-то странная, как будто смотрит на посходящее недоверие. Может быть, пренебрежали не милости. Наверное, какой-то местный деятель. О чем мечтаешь?» Славя вывела меня из раздумий. Рядом стояла Ольга Дмитриевна. «Ты запомнил план на неделю?» «План?» «Планы я никогда не забуду». «Ну, вот, отлично». Она посмотрела на Славя. «Понесла?» «Да». Слава я мне какой-то листок. Это обходной лист. Тут четыре позиции. За сегодня тебе нужно везде отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они а у нас в издании кружков и отдельно музыкальный. Во-вторых, в минг зайти. Ну и в-третьих, в библиотеку. Все, понял? Да. Обходной оказался неплохой. возможностью что-нибудь выяснить, так как в этих локациях я еще не бывал. Тогда давай, начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного, я тебе еще бутербродов принесу. Обходной лист важнее. Норма. Просто норма. Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я слово сказать не успел. Пропустил завтрак, теперь обед придется. Да что же это такое? Впрочем, может, успею как-нибудь. Обед в час. Хотя, если я пойду есть, то могу не посп... попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно, пока все равно столовой тирана. Оу. Oh. Вот это на еще кто-то. Так. Давайте в минг-пункт пойдем, наверное, да? А что я забыл в минг-пункте? Здоровье вроде не нашили, тем более местный свежий воздух, я на ну, пошел мне на пользу, чувствовала себя куда более бодрее, чем обычно. Я, кстати, забыла прокомментировать, что нам дали карту, которую мы можем выбрать, куда мы нам пойти. Но раз надо, так надо. Я вошел. Звуки. Обычный мультфункт у нас в школе был примерно такой же. Разноглазые и... За столом сидела женщина средних лет, очевидная медсестра. Она пристально на еще посмотрела, и а мне продолжила что-то писать. Ну, здравствуй, пионер. Сказала медсестра, не отрываясь от своего занятия. Добрый день, мне бы вот... Ты просаживайся. в комнату. На кушеточку. Я сел. Раздевайся. Света говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Мы тебе будем слушать, здоровье проверять. Меня, кстати, зовут Виолетта, но ты можешь меня звать просто Йолдой. Я так и заметила, что она изменилась. Лица. Она в мою сторону. Ну, чего сидишь? Раздевайся. Да я не жалуюсь ни на что. Мне бы вот... Я аккуратно протянула листок. Потом. Но с него шесть стетоскопа, кажется, не нравилось мне препарировать. Ну тут в дверь постучали. Медсестра не хотят Входите! Но моментально дверь распахнулась, и в комнату летел электроник. Здрасте, я тут это на футболе упал. Глупости, конечно, я бы и так, но мне вот, как Дмитриевна, электроника под глазом красовался, затаряли фингал. Что-то сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе. «Садись, сейчас посмотрим», — сказала она ему. «А ты давай сюда свой входной». Медсестра быстро подписала его и продолжила. «Если что, заболеть сразу ко мне, пионер». Я не стал ничего отвечать и вышел, закрыв за собой дверь. Медсестра здесь, конечно, еще та. Но, видимо, ты ей понравилось. «Так нам на библиотеку». Вообще, я, конечно, любил читать, но просижу дня в библиотеке полинвежных в мои планы не входила. Так что этот чекпоинт стоило пройти побыстрее. О -о -о. Я зашел внутрь, у меня в голове всплыло вспоминание из детства. Она была очень ярким. Мне лет семь или восемь. мы с мамой в библиотеке. Пока она выбирает какие-то книжки, которые мне понадобятся для учебы, я сижу, разглядываю на подборка комиксов. Я не знала, почему здесь так много, почему нельзя забрать часть домой. Понятие коллективной собственности в том возрасте для меня не существовало. Впрочем, как и понятие собственно... собственности вообще. Что ну, могу сказать? Тем более, странно показалось, что вспоминаю сейчас, когда я находился в том самом отдельном взятном пионерлагере, пионер... пионерлагере, где коммунизм так-таки удалось построить за три года. Советская символика бу была буквально. Повсюду на полку стояли книги в основном соответствующей тематике. Читать их, никак не плани... их я никак не планирую. Знакомься с полным собранием сочинений Маркса, одной из полнейших последних вещей на Земле, которая могла бы мне при... прийти мне в голову. Mm -hmm. Яхазы вообще что-то. Домкиши библиотекарь. Найти ее оказалось казало... не так уж и сложно. Я пригляделся. Коротко стрижка толстые очки, довольно приятное лицом. Она так мило спала, что мне совсем не хотелось ее будить. Пожалуй, подожду, если через полчаса не проснется, тогда что поделать? Просто так сидеть был скочно я взял с полки первую попавшуюся книгу. Артур Шиппинг Мир, как воля и представление. Я открыл примерно на середине, начал читать. Жизнь человек с ее бесконечным нуждается в страдания, обстоятельствует рассматривать, как объяснение и парафраз акта за... Эзот... Чате. То есть решительное утверждение воли к жизни. И с этим связано и то, что человек в природе смерти, смерти слаской думает об этом обязательстве. Разве что не содействует о том, что в нашей жизни исключена некая вина. Тем не менее, периодически расплачиваясь смертью от и смерти. Мы всегда существуем испытываем все горести. А можно это не будет читать. Уже. дверь постучали. Я бы этого книгу положила на место. Какая отличная привычка стучать. Надо и мне ее взять на выражение. <свят> в игру вошла Лена. Ой, привет. Я улыбнулся. Извините. Привет, а я вот книжку пришла дать. У нее в руках была унесенная ветром, который я видел вчера. Ой, а Женя спит. Тогда я попозже зайду. Уже не сплю. Женя. Женя, окей. Красивая, кстати. Ледяной, посмотрев в сторону библиотекарши, Он сидел за столом и пристально наблюдал за мной. А тебе чего? Ух ты, ешь. Мне кажется, Семен всем уже сразу понравился девчонкам. Мне бы обходной. Давай. Библиотекарша быстро расписалась протянула мне его. Вид у нее был такой, что продолжать разговор не возникало никакого желания. Она подошла к ней, дала книжку, а я по моему батарею уже не вышел. А, подожди, мы ниже не видели там. Ну, музыкальный кружок. Музыкальный клуб, небольшое одноэтажное здание, распогласно подали от остальных построек лагеря. Не раздумывая, открыл дверь и вошел. Внутри меня э, встретился настоящий оркестр барабан, гитара, даржа, радио. В интервьюрме внимательно изучал музыкальные инструменты, хотелось понять, с какого они примерно временного периода. Но неожиданно реально послышалось копошение. Девочка, кажется, что-то ищет. Осталось 4-5. Позже, что я не сразу решился начать разговор. Простите. А! Кто я здесь? да, по-моему. Я не помню, честно, как какой зовут. Она попыталась скачать на нечей роялес. О, непреодолимые преграды. Ай! Стоило мне девочку все же выбралась. Извини, что напугал. Да ничего. Вижу, у тебя обходной новенький, значит. А, да. А. Меня Мику зовут, ну, почти. Нет, честно-честно, никто не верит, а меня правда так зовут. Просто у меня мама из Японии, папа с ней познакомился, когда строил там... Ну, то есть не строил, он у меня инженер. Короче, атомную станцию, или плотина, или мост, ну, неважно. Он говорит с такой скоростью, что половина слов просто прогладывала. А я Семен... Отлично, не хочешь к нам в клуб вступить? Правда, это пока одна, но нас с тобой будет двое. Ты на играть умеешь? Уже в период моего отшельничата я купил гитару и выучу пару аркордов. Ну, потом ее забросил, как и все, что требовалось после польших неск... нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да, ладно тебе, я научу тебя. А, я тебя научу играть. Хочешь, но на тебе, например, не на скрипт? Я на всем умею, честно, честно. Теперь девочка-мультиинструменталистом бы смеслена, так как у ответа наверняка постоянно еще одна предметная очередь слов. Я подумаю, пока не могла бы ты подписать? Да-да, конечно, давай. Ты заходи, не стесняйся. Я еще и пою хорошо. Послушаешь, как я пою японские народные песни. А если не нравится, может быть, что-нибудь из шлягеров? Обязательно. А сейчас мне пора, деньги. Конечно, переходи непременно. Как она такс... Я по-любому неправильно сделал. Ну, не, да ладно, мне особо старалась. Окончание фразы скрылась за двери. С одной стороны, неплохо вечерком посидеть по на гитаре, но в такой компании... <свы> я... <свы> Господи, меня не пугала. Я повернулась, стукно... ходить на стакнулся нос к носу к Алис... с Алисой. Она недобро посмотрела на меня. Зачем пришел? Обходной. Подписал? Да. Свободен. <свы> <свы> Нормально. А если вошла внутрь, я поспешила покинуть это место. Короче, вообще под кружки заканчиваем. А я пора все к зданию кружков. Правильно, которые мне никогда особенно не нравилась общественная работа. Я в, школ в школе всегда под любым, предлог под любым предлогом пропускал субботник институт, институте. Не было ни малейшего желания вступать в физический совет. Меня не интересовали секции бокса, авиамоделирование кройки и шитья. Так что сюда я пошел с лишь сели от месяца. Митсу, но, Митсу Дуры, там был, Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в брелоге юного робототехника. Посуду валялись проводами, хитрые планы, платы и микросхемы. На столе слева осциллограф. Я не знаю, что там, но звуки-то есть, кстати. В седьмом помещении посылочный Через секунду в комнату вошли головой пионер. Потом я снова электроника. Второй же мне был незнаком. Привет, Семен, а мы тебя ждали. Кажется, он знает все и обо всех. А чего у меня ждали? Ну как же, ты пришел в наш кнопки в записываться, так? Он не дал мне ответить. Знакомься, это Шурик, он у нас главный. Электроник Шурик. В чем, кстати, Шурик похож на тот, что из фильма там. Электроника я не помню уже, честно, как минимум. А сколько в этом только двое, так полагаю? Ну, можешь считать, что уже трое. Шурик подошел ко мне, уверенно, обратил на а лицо почему-то оказалось незнакомым. Добро пожаловать. Вот как это этими пальцами постоянно попаляют очки? Угу. Давайте я тут все покажу. Ты не стесняешься, вправляйся. Да нет, ребята, я вообще-то всегда рада новым членам. Я сказал, это так в свое мне невольно заиграл Геймс Советского Союза. Удивительно, что я еще помню слова в первом классе. У меня была стартка -с, -с, с текстом гимна на обратной стороне. Ну да. Да нет, мне бы просто обходу лист подписать. Так ты к нам запишись, а мы тебе его подпишем. Он хитро улыбнулся. Я уже подготовилась к длинному и нудному разговору, как в другом-то кто вошел. Я обернулся и увидел славе А, Семен, надеюсь, они тебе тут не достают? А строго посмотрела на буд э будучих светило отечественного работостроения. А, загорела, кстати. Не замечала. А то я их знаю, они могут. Ты понимаешь, на самом деле мне просто трудно подписать. Я решила воспользоваться ситуацией. Так это не проблема. Давай сюда. Сложила листок и подошла к Шурику. Подписывай. Ну подожди, мы еще не закончили. Закончили, подписывай. Она посмотрела на него так, что возвращаться шурик не решился. Он поставил свою закорочку, и, по, и по, я, поблагодарив славе, с чистой совестью направился дальше. Итак, я собрал все подписи, следующее над затихой Дмитриевной, чтобы отдать листок. Олета сидела возле домика и читала книжку. Верите, она сама соответствовала образу идеального пионера, которого хотела сделать и меня из меня. Видимо, все ее обязанности — это произвести пламенные речи на ней, читать Ульяна и принимать деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании. Вот, я посмотрел ее походной. Она, не считая, сунула в карман. Отлично, значит, можно было самому за всех расписать и вообще никуда не ходить. Молодец, ну как, познакомился с нашей сестрой? Да. Что-то от этого вопроса у меня мурашки побежали по коже. Какой кружок записался? Да пока ни в какой нужно подумать. Ну что же ты так? Завтра обязательно запишись куда-нибудь. Конечно, все непременно. Ладно, пора уже и на ужин идти. Ну, наконец-то, я уже проголодался. Я с Ольгой мы отправились к столовой, я посмотрела на небо и отметила, что солнце уже начало садиться. На кресле стояло несколько человек. лес, электроник, Ульяна и Славя. Когда мы подошли, я услышала, о чем они говорят. И больше не называй меня двочей, а то еще получишь. Да, не называла тебя, тебя так, тебе показалось. Называла, называла, я все слышала. Да, тебя вообще там не было. А вот и была, я и в кустах сидела. Хватит, вам прекратите. Значит, электроник, свое ранение не на, не на футболе получил. Однако, как хорошо, сестра подлатала, от фингала не осталось сюда. За еще сейчас заметила. Догмит подошла к попыталась выяснить, что происходит. Что вы трупаетесь? Алиса сырые в глаз. Алиса с Олежкиной в класс Ничего и не делала Алиса бежно на и зашла внутрь Ладно, пора ужинать Ой Последним в столовую вошел я Похоже, свободных мест осталось не так много Вдалеке виднелось несколько незанятых стульев рядом с Алисой Но лучше погладать неделю Почему же кто сесть рядом Также свободно было рядом с Уляном Но я не сторонник китайской традиционной кухни Ем все, что ползает И наконец свободный стол рядом с был рядом с Мику. Если вы убираетесь трех Не заражайся если я здесь присяду? Ой, да, конечно. То есть, нет, не заражаю. То есть, да, садись, конечно. Я сел. Сегодня, смотри, гречка. Ты любишь гречку? Я и вареная курица. Я вообще курицу не люблю. Ну, то есть, не то, что не люблю. Но если бы мне спросили, что я больше всего хотела, то без встарагонов или рагул. Нет, может быть, просто котлетки. Или рамштекс. Ты любишь рамштекс? Я не особо привлечу. Я просто пытаюсь читать так, как она говорит Мику. И это сущая правда. Понятно, но десерт, ты знаешь, мне здесь не очень нравится. Я мороженое люблю, ты любишь мороженое? Особенно пломбир 48 апреля, но я не, не краска тоже. Ой, прости, я все о себе. Может, ты, любишь... Может, ты больше скима любишь? Ужин в компании этой дев... девочки начинала превращаться в пытку. А я по характеру такой человек, что не могу просто так генерировать собеседника. Даже ее. Мы все же за одним столом сидим. Знаешь, я однажды купила в афинаржах, начала есть, там здесь шуруп, Представляешь, такой настоящий такой шуруп. Или болт, я, честно говоря, в них не разбираюсь. Шурупы, по которым, закручивают... Это, которым закручивают гайки, а болты, это... такие, которые отвергают, да? По-моему, ровно наоборот, да? Думаю, если бы проводились на чемпионат подскоростного поедания пищи, одно из призовых мест точно досталось бы мне. Ладно, я подой, тебе приятного аппетита. Я сам самом к выходу. Мику что-то пытался сказать мне свет, но я стало постирать в, в толпе через чер громко лучше ничего пионеров. В эти столовые я сел на ступеньке, решил подождать, пока переварится ужин. Я просто сидела, смотрела, как на лагерь опускается ночь. Ей все-таки было здесь все-таки все это -таки... все -таки было таким живым днем. Громкий, детский смех, все крики, суета и боготня, шум и гам, спортивные игры и купание на пляж. <как> Наступление темноты Совек резко преображался. Ни на звуки смеления с тишиной, которые лишились, когда нашли сверчки ночные птицы. Лагерь засыпал. В каждой тени можно было узнать, кого угодно. Приведение лишего, просто дикое животное, но никак не пионер. Все это я еще понял еще по вчерашней ночи. Местные жители строго следовали заведенному парадку, распорядку. Но лагерь во власти людей, ночной же рейси сил природы. Кто-то легонько похлопал меня по плечу. Славя, Алиса, я обернулся. А, электроник. Это был электроник. Пойдем в карты играть карты да я игру новую придумал интересно какой же надо сначала карты найти потом расскажу так ищи в чем проблема но я не, не ест только у Ольги Дмитриевны она мне не даст почему ну в прошлый раз на кольцо вышли вожатые славя Ольга Дмитриевна а семен как раз у вас карты хотел попросить я вообще-то зачем мы игру новую придумали не мы, а ты. Что за игра? Будут карты... Пока... Буду карты, я покажу. Ох, не нравится мне эта идея. Но раз я Семенца, то, наверное, ничего страшного. Да я вообще-то... Давайте я с ними схожу, принесу. Со Славей. Если ты не против... Конечно, пошли. Давай в сторону домика вожатый. Где-то на полпу слава вдруг остановилась. Ой, я же совсем забыла, что карта у меня. Очень вовремя. где твой домик? этот вот тут рядом, пойдем. Мы подожди к домику, который на самом деле больше напоминал вагончик. Я, кстати, думаю, что уже пора заканчивать, потому что 37 минут это, по-моему, уже чересчур. Дунавочек, ну, подожди, тут минутка я сейчас. Ну, ты ждать не пришлось, но вернулась через пару секунд. А, честно у меня уже да, мы почти закончили а... второй день у меня в окно бьется моль какая-то ладно а, понимаю, что конечно уже а, мы могли бы сейчас закончить второй день но блин 30 минут и так уже видео длится. Я не хочу как-то с Life is Strange слишком натягивать видео. Вообще 20 минут должна было снимать. А тут уже 37-38. Короче, ладно. Если вам очень... Если вам понравилось э, это видео и вообще вам нравится бесконечное лето, то обязательно ставьте лайк. Э, вы этим самым еще мне меня. Оставьте комментарий. И если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь на него и добавьте себя, нашу компанию. А с вами была я, Казойка Нас, и всем пока!